Это тебе поглубже будет. Страшные ужасы начались. А, ты на она скропишь что ли еще? Крутится конечно. Ты туда, Слава, все? Да я по берегу почему? Обычная, обычная сибирская погода Сначала светит солнце, потом льет дождь Дождь льет просто как из ведра Сейчас какие на прицепе поедут. Мне кажется, что это не очень удачный вариант был. Черно проходили, нормально! Что-то я не то придумал. Да нет, там тоже, там это, там тысяча ко мне. Вишка говорит, Мишка вообще хотел там ниже сначала идти. этот там тремины если я могу что ниже вон там. вот там Мишенька, прости ради Христа. хуёвая что это макс О. это это была моя идея Ну это тормозы Нет. Вали нахуй отсюда, малиба. Вот мы достигли того прода, которого, все я в том числе и я. То есть Юра цепляет меня, я цепляю Нивру, мы в связке тремя машинами идем в машину. А выходить как? Первый а, виню расходует, да. да. мы его держим на веревке, вот эту всю фигню расчищаем и ставим машину, которая и готова его достать. Нашли жопу привязываем. Да. Дак и сидит метров 70, наверное. Ну, по у у меня пятьдесят метров. Я, я видел сзади заднем сиденье. Да. Да. То есть мы ее сейчас привязываем. Он машины. туда вышел, да. вот только на, на сухое встал, привязываем туда что-нибудь легкое. Смотрим, как это легкое будет себя вести да. в этом пульбуляторе. Потом, возможно, уже ничего не да, надо будет нет, делать. Все, все пошуровали. Но... Второй легкий, тогда что? Вторую нифку будет. Пойдет за Юрой, да. да? Сразу а же боялся. Да? Но страху его я, допустим, да? да? да. Тяжелая машина, да, чтобы да, его да, из да. Если он прошел нормально, то, есть, мы, то равно, мы меняемся со столи местами да, и привязываем. Да. В машину вытягиваем за жопу. Если, если, да. Если прошла, мы уже следом вторая машина да и по косе, миллиард, по косе, да. Да, яс по яс косе вот туда у по косе. Дальше это... у них что происходит на косе, если они все прошли? А нам не хватит веревок, чтобы еще одну. Они возвращаются сюда, хотя да. ну, мы Неужели примешались. То есть И вы замечаете. Вот здесь. Вот за этими следующие. деревьями прям выходит. Ну здесь же а надо потом будет потом камнями закидать. Выход. А если одну веревочку? Ну посмотрим, я с ним кидаю. Короче, как пойдет сейчас первая? Веревочки. Раз, блин, да, блин, блин, блин. Блин, блин, блин. Ну кто-то готов там в воде работать? Ну, а где-то у нас ну, это, ну, это и, а вот, и, вот, вот а агроном. А, а, он. А, а, а он для этого а специально ездит. Я говорю, с ним веревку. Да, да, да не вот, вредный да, Злобин говорит, а если бы там кто-то согласился бы стоять по пояс в воде, он мог бы от передней машины, которая пошла веревочкой отвязать. Вот бы перетянули, вынесли. надо там стоять. Мы пытались перекинуть веревку столько Но. раз, бесполезно. Да нет, Мы гарпун кидали. Вот Короче, так обычно не все не обсуждается. Не говорим, не говорим, не говорим, не говорим. Не потом не берем не и делаем. Но вам не это не понять, не потому что, что вы, скорее вы, всего, сидите да, дома. Машину да, убираем для Для разгона? Да, Ари Рала! Кто <смех> у <вы> меня <смех> а не догадался. Прыжок из-под купола цирка без страховки, да? Я А, а, а, да, да, на напряжение воды тебе машине. Красная это динам. Вот так. Да мы развязали уже скотч порвали. Пусть связь... Не надо Ну, белую скотч порвали уже. Эту мы занимаемся... За вот ее убирайте и не вот туда Завяжем, Бам-бам-бам-бам. Конечно, мы с ним на барнауке рыбайки своим. Бам-бам-бам-бам. Отнюдь. Отнюдь? Отнюдь. Нет, блин, ты не права. Я думаю, что ибо поддерживаю. Вот здесь живет поедет. Чтоб <з toplum> точно. Отнюдь. Не, ну как-нибудь будет, будет как-нибудь. Еще ни разу не было, чтоб никак не было. Слава, на крыше же приходит. Мы что, на крыше ехали? Юленька, козу. Да, прошел год мы на крыше здесь ехали. Какие смелые как вы, у нас девчонки. Отчаянные. Знаешь, как поверху не страшно. Такая... Самое главное, что незаметно. То есть, все, и все в реку уносит. Писаешь сколько хочешь. С кем настраиваются? Мы здесь в Вове да, нормально. Да, Вове скажешь, Вова даст команду, за Вову цепляться идут. Все, за. Вы этот, размотайте, Денис. Денис, надо и этот, отойти туда, чтобы из рук не вырвало. Денис, вы веревку размотаете. А сейчас они размотают, там, там же вторая сторона не берет. Разматывайте на всю катушку, машины все убираем туда. Тропы убирай, как говорят, так а из того, как он... Миша, а Миш? утро стрелецкая казнь. Я ему передам, О, его. скажи да, все, что ты. Тебя троп... да, ну, да, ты. Да, да, да, вот. Я, будешь, я готов. Вот сюда. Зачем? Вот напрямую. Она слишком большая. Короче, он заезжает, подвигает. Я сейчас. понял. Я понял. Поэтому уберите вот эту. Я не, да, это на я его не использую. А, нахер, вот она есть, Тихо. Вот. Чего? Манит. Ну, подцепляй свою. Сразу узел удел. Давай, ну, да. Умеешь делать? Классно. Я не умею. Ну, ну точно, вот так. Вот ну, ну, так, ну, так, ну, такой. Вот такой. больше нужно? Юля! Не, я могу, конечно, восьмерочку запрягачить. Нет, ну это длинная похода. Почему? 50, тут да какая разница, если что, укоротим? Так, нет, не все. Миша. Дядь Миша. Миша. Я сам не понимаю. Дядя Миша. Хорошо, а? хоть не теха. Уха ризанула, да прям. Давай его теперь так будем звать. Дядя Миша. Дядя Миша. Давай тетя Миша звать. Нет. Нет. Баба, баба Миша. Баба <свист> Миша. <свист> <свист> так, ну может, я я думаю, я думаю, баба Миша будет более заслуженно. Да да да, надо это. Крабушки набрасываем. Чтобы я же было. перевал отсыпал <свист> Тут нет. <свист> Тут покажу в камеру Давай. <кхех> тут толенькая ебейшая гуляю я ну что пора начинать эту вакханалию. я на берег выходишь, мы цепляем ниву. там все не влезут. Все машины не влезут. Там как удобно, надо Там очень узко. Вот туда на берег всех. Тот, кто пошел туда, их просите, чтобы они не мешали. Улыбаемся и машем Юленька. девчонки. Yeah, we're gonna find it. Да в принципе не очень. впечатление михаил они виной жопе. жопе но мельче же стало намного Не, ну... надо было икнуть и сказать давай еще а раз Не, давай еще давай вот но, мельче... Не, толя, но мельче же стало толя сюда. толя сюда он его на берег что ли будет вытягивать да, он поплывет, он поплывет. Он поплывет. Я думаю, он не этот, стой, Миш. Стой, может, стой. за седого лучше. Он его не этот, не утянет. А там есть куда ехать? А он успеет? Он успеет. Анатолий. Дайте руку пожму. Пощавка, да? да? Пощавка, да? Анатолий? да? Окна, Толя, Толя, Толя, окна закрой, и в вот этот, Толь, забор воздуха из салона сделай, забор воздуха из салона сделай, заслонку перекрой, отойди от них, пусть натянет сначала, Глуп! А, ну пусть. А у него шнорки лезь. А, пусть, пусть газует. Вы что делаете-то? Еще, еще, газу, газу. Толя на право. Что, что делают? <реклама> <реклама> ну надо было тащить сразу, Почти, да и все. Конечно, бля, тащить, мы... колеса, Мы, цепляются, ты идешь, вперед. Мы куда поедем? Вот сюда на косу? Да, или мы, или он туда? Не, не, мы выезжать будем вот сюда, то есть задача выбраться именно сюда. Короче, смотри, нет, я понял, мы с тобой пойдем, ты меня сразу туда потащишь наверх. блядь? переправить надо. Миша, короче, веряю судьбу своей микроволновки, свои заботы И туалета Нашел кому доверить. Но, да. Ты видел его стоит. на первом броде? Ну, в одну эту, в два раза ну, да. Я думаю, только Надо вот, выше, смотри, бра. вот выше отсюда, бра. да, выше и да. туда, в этот выше, да. А он сейчас там этот Смещается неправильно Ну, и хотя нет, не хотя если нет. он туда там сейчас он выйдет, велик, да там вон коса Глав... нормально Главное инерция, чтобы Саверсу ну, переезжал нормально Да, да. Та коса позволяет не, Но, вот, пошел. вот это ощущение, когда ты плывешь себе. Это самое классное. А я за тебя я, за тебя. я А я уже Значит, для тебя. А у тебя Боливар, не навезиваю. Вот вообще неправильно Но. Хотя он хочет на лодке выйти. да, вроде как. Ну, вот смысл, если то на Она причем доходит прямо вот до суда. То есть даже если я все равно это А вот она вису светлая полоса. Это мудрость. Это муть. Это муть. Ой, даже я как-то отвечаю. Ну следующий кто? Ну что, поехали, Миша? Ты, блядь, Подъезжай. Кому? На жертвенную. Жертвен... Вообще Оленька. Thank <laughs> you. Вот мы переехали в рот Хотелось бы отметить, что лучше обосраться до, чем позже Здесь, здесь, здесь масло, Написано Опасно, Так это же для работы, да? Да, вот это. Не <связывая> это лимончик просто дает. Да, я проведем, вытаскиваете. Вот, <связывая> Отсюда нет. Да, а что бы еще нам? Чё, ну, я, чё, нам? Я, я не хочу я без я еды. Оля, прекращай тебе это свое сухое дело. Тебя сталкин вирус. Нет, я сейчас просто хочу я утопил квадрокоптер Сидите, сидите дома А люди с Абагельной должны покупать от Коптера запчасти Вот я по ней ездил Потом ее раздавил Ах, я хочу покурить Олечка, ты не дойдешь до машины? Собутыльница Все зависит от того А что мы там уже выясним? Красавчик, помоги Баба-бабам! Да-да-да-да! Не жди меня, мама! Хорошую дочку! Я дошла! богатство! Не, я водку не хочу. Урвана? Я вот черешни. Сколько эмоций, Это месячные дозы для всего экипажа. О! Сухо, Сухо! Тепло и сухо. Оля, мы должны были показать, мы нормально да, мы решили, что мы спортсмены, да, мы даже навигатор уже не стали. И будем везде искать дорогу, да? Когда ты можешь пять часов валютки, оказался бы навигатор. Пусть спортсмен вы зарегистрированы. Вам бы рубиться побыстрее. Может шестерку рубить. А, а любить, почему забудьте А мы алкоголики, мы, эти, а мы не любители. Это, Нет. Да говоришь списан, но.. Мишка вписал. Тебя вписали. Даже да. что-то замечательный бухгалтер спортсмен. <соценно> Мишка, кого вот ты вписал маршруту? Дениса, Олю? Я вписал. Ты вписал. О, Потом, я то... <соценно> а Давайте <соценно> подробности выяснить на берегу. Либо мы алкоголики. Пойдем. Да, я замыкаю, остальные выстраиваются. У тебя замыкающим идет Макс. Кому вернуть? Нет, пусть повторят Санюша, повтори Повтори Как вкусители вкушают Облизать Не-не-не По кругу Ты против часовой По часовой лежи Теперь вот На да? Все, а теперь надо Отпробовать, давай А, Молодец! Все красное, все вкусное. Закусить, дайте, блядь, закусить, дайте, Закусить дайте! Потом дайте. И Смотрите, у меня за закуску дали! Как пила, так и закусывай! На окошке два цветочка, голубой, да, маленький, ни за что не променяю хуй большой на маленький. Ужасы это только первый день пути. Еще ничего не выпито